Добрый день, ну, чтобы не мешать событиям, немножко короткими видео на всякие темы. Значит, примерно неделю назад, не знаю, говорил я вам, не говорил, один из богатырей отсек только галактику. но ну, в общем, большое пространство от темной стены. Ну, я, скорее всего, понимаю, это, это темная зона, куда свет с трудом пробивается. И наша галактика пошла, скажем, в светлую сторону с очень большой скоростью. Буквально пару дней назад подошел светлый вихрь, я не могу его никак идентифицировать, ну, типа Белого Братства, получается, которое поставило ультиматум всем, кто тут еще остался на земле, в том числе и дьяволу, то есть до седьмого собирают все свои пожитки, все свои бункера, программы, чтобы о них даже память не оставалась. И до 7 числа им дан срок, поэтому они сейчас вот пытаются принести, так скажем, может быть, какие-то жертвы сакральные, в том числе еще до захвата шамана была информация, что хотят убить Удальцова, Платошкина, Грудинина, ну и всех остальных, кто там, то есть принести их жертву. Но так как на верху там почти никого не осталось, и дьявол в принципе, уже согласился, что его забирают на суд. И эта программа-то сработала даже не наша, это а еще наших предков, которые хотели, чтобы над дьяволом, богом, Яхва совершился суд, наконец-то. И вот рассек... Ну, когда было как раз вот это деление, и нас услышали, то есть сетка, вот этот фильтр был разрушен, нас услышали. Так что Силы подошли, и сейчас начинается как раз вот отток всех, кто вот в негативном плане мыслит и прочее. Идет их забор из этого галактики даже. Почему и вот караван-то идет, неизвестно в какую галактику. То есть то, что они хотят жить в такой стране, которую они сами себе придумали, туда они будут все перенаправлены. Земля не предназначена для этих Существ. С нашей помощью это будет. Скорее всего, с нашей помощью все равно пом пом помощь будет. Забор будет. Единственное, ну вот я говорю, что. Точка 7 февраля будет какая-то такая интересная. И хочу напомнить, что идет все-таки у нас война духовного с материальным. Вот то материальное, которое. В основном представляет некоторая гидра. Она достаточно хитрая. У нее нету совести, к ней ничего, к ней. Воз... Ну, то есть жалости к людям. Им все равно, что с вами будет. Голодаете вы там или еще что-то, бедствуете, либо вас бьют, либо еще что-то. Это система. И вот эта вот гидра, аллергархическая система. Вот будем, как-то она будет рушиться до конца. Может быть, вот с 31 по 7 будет даже действие настолько активное, что... Ну, вот я, я не берусь судить, как это все будет. Будем смотреть, помогать, чем можем. Единственное, по тем выступлениям, которые были 23-го, я смотрю уже, полиция-то перестает действовать. То есть она по шапке-то получается. Единственное, остаются вот эти роботы... ОМОН называется, которым ставится задача, и они улупят им безразличие, там, ребенок, мужчина или еще что-то. Ну, задача, по идее, ну, как рекомендацию, обходите их с какой-то стороны. То есть, они, то есть с ними тяжело справиться, они обучены этому убивать. Поэтому... Единственное, я примерно предполагал, что где-то вот до седьмого числа состав вот этих силовых структур должен был уменьшиться в два раза. Посмотрим, кто пойдет добровольно, кто по принуждению. Единственное, то есть вот эта система гидро, она будет рушиться, когда она начнет терять свои ценности, то есть материальные. То есть их, их больная точка, это их материальные ценности. Если нету на том, на чем они передвигаются, там, где они сидят, то у них и нету системы. Ну, как-то так примерно. Идет война. Наша задача выжить как минимум до 7 февраля. И защищать всех, кто по возможности может защищаться. Все, благодарю. Счастья, радости, спокойствия и Арусь.